Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по майнеру TronMiner где нам при регистрации дается бонус 10 3 x Месяц назад я писала друзья по нему видео. Вот Он работает месяц Авторизация, регистрация по адресу кошелька, по номеру. Кликаю логин. И я до сих пор здесь как бы сижу. Я его не удаляла, я выводила. Раз он платил, делала реинвесты. И вот у меня на депозите 72 3x. Сегодня я... Попробовала сделать вывод. И честно хочу сказать, я не надеялась, что он заплатит. Потому что месяц, друзья. Вот, да, это большой срок для майнера. Минимальный депозит здесь от 53 x И я заходила, но по минимуму 53 x я закинула сюда. Значит, на балансе у меня 0.7.3x. И что? Здесь вкладочка «Собирать». Значит, сейчас я вам покажу вывод. Секундочку. Значит, сегодня вот я сделала вывод, да? Минимум на вывод от 20 монет. Можно делать также реинвест. Вот. И всего у меня здесь заработано 84 монеты. Выводила я 20 монет. Вот. И с учетом комиссии они берут комиссию. Сейчас покажу, где мой вывод. Мне пришло. Плюс 1873 x Вот их адрес как бы кошелька. Это мой внизу. Это их и внизу 5 двенадцатое, двадцать второй год. Так. Так, подождите еще. History, история. Вот, я выводила 11.01.44 монеты. Нет, 1.11. Потом 13.11. так выходит. Еще 20 монет. И 5.12. 12. Тоже 20 монет. Как бы это все можно посмотреть. Кликнуть транзакцию. 53х я вкладывала. Значит, здесь также есть это вкладочка вывод. Бонус. 24 часа дается. Вот. Забирать. Далее. Более того, здесь, друзья, появился серфинг. У меня было здесь три, ну, немного, но тем не менее. Есть серфинг. Как бы можно давать рекламу свою. Вот. И вот так кликаем. Нас перебрасывают на страничку, ну, как обычный серфинг. Загружается. И вот идет внизу таймер. Ну, разгадываем капчу. На зеленую вкладочку. Такое количество мне засчиталось. Окей. Возвращаемся. Видимо, это стал бледным. И еще... Я довольно... Ни один майнер столько не работает. Так что, кто здесь зарегистрирован, и, возможно, думаете то, что он не платит, заходите по своему кошельку, собирайте прибыль и ставьте на вывод. Работает, платит, все замечательно. Ну, все, я просмотрела. Ну, есть здесь игры. В игры я, конечно, не играю. Это ставки, что ли, выходят. Также AdBanners можно добавить. Так выходит. Ну, да. Ну, и во вкладочке рефералы реферальная ссылочка. Вот она. И также баннера. История вам показала. Ну а здесь больше нечего. Это инвест, это вывод, бонус серфинг. Ну и профиль. Это домашняя страничка. Заходите, проверяйте. Здесь собирайте бонус. О, бонус, говорю, прибыль свою. Ну и на вывод. Все замечательно, все шикарно. На этом все.